Наш эфир продолжает программа «Час» Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну что, обещают нам лагеря для, для тех, кто не поддерживает идеи Сандерса? Да, социалистические лагеря к нам возвращаются, я говорю к нам, в самом широком смысле этого слова, не только к вам, и возвращают их, разумеется, социалисты, как бы они себя ни называли в лице Сандерса, точнее его команды, пока. А я привычно благодарю Поля Волкову за помощь в подготовке выпуска. И для начала представьте себе ситуацию, что какой-нибудь активист из компании Трампа вдруг где-то там на видео попадается и говорит, что после победы Трамп начнет сажать всех левых и демократов. Представляете себе, что бы было? Даже если бы это был вообще какой-нибудь совершенно посторонний представитель этой самой компании предвыборный, все равно был бы крик-шум во на всех первых полосах, и вы знаете, о чем идет речь. В кампании Трампа в 2016 году около нее увивалась разная мутная публика. До сих пор это расхлебываем, хотя от них избавляли всегда очень быстро. Однако, когда появилось видео с мистером Кайлом Юроком, который обещает, что враги социализма после победы Сандерса отправятся в лагеря, где их будут перевоспитывать, переобразовывать и так далее и тому подобное. То, что мы хорошо знаем по коммунистическим лагерям, например, в Азии, да и не только там. А то, что если Сандерс не получит номинацию, то будут массовые волнения по всей стране, прежде всего в Милуоке. Там, насколько я помню, у нас будет конфе съезд демократов похуже, чем в Чикаго. А если победит Трамп, то по всей стране начнутся гражданские волнения. Ну вот, э здесь никто на это и не отреагировал. То есть, э были дебаты, где Сандерса никто не спросил, что вообще за публику у него работает э в его штабе. Э найти эти видео, на самом деле, не так легко. Но они есть, и они нам позволяют лишний раз увидеть, что из себя представляет социализм, какими бы красивыми словами, вроде демократически он не назывался, и что из себя представляет Берни и его компания. Конечно, большое спасибо Джеймсу Окифу, человеку, конечно, провокатору, и который периодически попадает в разные переделки, и которого преследует э, нещадно тоже пресса. Но его видео, они все-таки много полезного приносят. В свое время он помог сокрушить э, ACORN, может помнить такую организацию левую, которая объединяла вот этих самых комьюнити э, органайзеров. Когда он к ним приходил со своей подружкой, выдавал ее за проститутку и просил помочь, как им обойти налоги и их не платить, и им, и им все это рассказывали. Он, насколько я помню, тогда Splend Parenthood показал, что они из себя представляют. И вот теперь и до Берни Сандерса он добрался, за что, повторяю, ему спасибо. Тем не менее, лично я, например, когда все вот это вот увидел, монолог вышеозначенного Карла, Кайла Юрика, кстати, любопытно, что человек, судя по фамилии, явно восточноевропейского происхождения. И уж кому-кому о -кому, а восточноевропейцам знать, что такое лагеря полагается. Ну вот, наверное, он тоже знает, но не совсем так, как мы с вами. Так вот, вообще и у демократов, и у примкнувших к ним левым, эти самые лагеря, они, ну, в крови, можно сказать. Другое дело, что если посмотреть на историю лагерей, связанных с демократами, то некоторые оправдания можно найти на самом деле. Потому что если мы с вами вспомним гражданскую войну еще, которую, кстати, начали демократы, потому что их не уст... там много причин, конечно же. Но давайте дождите из вас, кто за Юг, признаемся честно, что одной из причин было то, что демократы не хотели признавать результаты выборов. Так и было, и это нам тоже хорошо знакомо. Далее были, конечно же, лагеря с обеих сторон, но вот так получилось, что самым печально известным стал Андерсонвилл, который представляли как раз южане, южане, демократы. Во время Второй мировой войны, все мы помним знаменитые интернирования японцев, лагеря для перемещенных лиц в начале войны, против которого, кстати, выступали республиканские консерваторы, и в том числе страшный якобы Гувер, тем не менее он был против. И, например, в начале 50-х годов такой любимец либералов, как Хьюберт Хамфри, и демократы, окружающие его, они предлагали строить лагеря, представить себе, для коммунистов. Чтобы в случае каких-то там волнений или возможных боевых действий, их туда отправлять. То есть, это все из истории демократов. Тем не менее, я повторяю, у этих, я их могу осуждать, я могу с ними соглашаться, но там все эти три случая имели под собой некую основу. Во время войны, да еще гражданской, происходит всякая гадость, повторяю, я никого не оправдываю, но тем не менее. И, кстати, то, что победили северяне, ну и помогло немного развить то, что именно, то, что творилось в лагерях южан, и так получилось, что Андерсонвилл стал действительно самым ужасным, ну, возможно, так оно и было. Во время войны опасность пятой колонны японской была, была очень серьезная. И многие и сами японцы даже это поддерживали, считая, что лучше э, избавиться от тех японцев, кто их компрометирует и кто может э, создать... Э, в обществе напряжение, это абсолютная правда. Были компании среди американцев японского происхождения в поддержку интернирования, и особого принципа, приступа, кстати, ненависти к Америке не было. Более того, некоторые японцы туда чуть ли не добровольно отправлялись, потому что опасались за свою безопасность. А Что касается коммунистов, то на начало 50-х было понятно, насколько они глубоко проникли в американскую систему, и то, что многие коммунисты открыто уже признавали, что они получают инструкции из Москвы, и что для них ЦК, КПСС и прочие организации гораздо важнее, чем американское правительство и американская конституция, тем более то и Хьюберта Хамфри я, понятно, на самом деле могу, потому что во время боевых действий может приходится идти на самые разные, в том числе и не слишком приятные меры. Поэтому спорные моменты, можно по-разному к ним относиться, повторяю, но это исходило от демократов. Тем не менее, реальная гадость, она пошла только в 60-е годы. И пошла она от столь любимых в Голливуде, в шоу-бизнесе, в академии во всем мире, не только в Штатах, кстати говоря, а так называемых идеалистов-шестидесятников, которые сперва организовывали всякие общества со озвученными названиями вроде «Студентов за демократическое общество», а потом уже, да, ставили своей целью борьбу с американской системой, как бы они ее не гримировали какими красивыми словами. А потом уже откровенно переместились и стали в терроризм. Самое известное – это организация Weather Underground, в которой, например, играли большую роль друзья Обамы, Биллаерс и Бернардин Дорн, которые, например, радовались смерти Шерон Тейта, я вам рассказывал, и вообще люди омерзительны. То, что они друзья Обамы, это не моя фантазия, это реально доказанный факт, кстати, который и сама Обама-то признала. Они еще и преподают, между прочим, что тоже, не помню до сих пор. Кажется, они еще живы. Ну вот, как бы то ни было, вот эта вот публика, которая, например, в 1974 году опубликовала манифест под названием «Огонь в прерии», где призывал вести, устраивать Вьетнам и по всей территории Соединенных Штатов, которые обожали известного мерзавца южноамериканского Чегевару и которые свой манифест посвятили никому то вообще Серхану. Серхан, помните, это араб, который убил вообще-то демократа, при этом либерального, Роберта Кеннеди. Ну вот, и когда люди, которые стали оттуда уже бежать, или люди, которые были туда внедрены, в БР, или люди, которые пришли туда, полагая, что они будут делать что-то хорошее, увидели, что там происходит, и стали работать с уведомителями в ФБР. Так были все три категории. Так вот, когда они стали потом рассказывать, что, собственно говоря, происходило на собраниях вот этих самых товарищей, то, например выяснилось что где-то примерно году шестьдесят девятом возник диалог который я вот когда посмотрел это самое видео с Юрком, я специально по посмотрел в книге duб полу кенга он приводится этот диалог почти в точности совпадает так вот товарищи из уайзергра и они решали что им делать если они победят Выяснилось, что они не знают, как им устраивать общество по-новому. Поэтому они решили, что им на помощь придут Советский Союз, Куба и кто-то там еще, да, кстати говоря, Вьетнам с Китаем и какие-то части Америки просто-напросто захватят. И слава Богу, думали они. А те, кто останутся, либо они становятся социалистами, либо идут в лагеря, и там их перевоспитывают. Понятно как. Слово то же самое. Перевоспитание. Как ну, Не буду вам даже переводить, сами знаете. А Тут кто-то из собравшихся робко интересуется. А как быть с теми представителями, например, Среднего Запада и Юга, которые не захотят, которые в лагеря не пойдут, естественно, сами. Которые не захотят э, свою, свои штаты, свои территории отдавать э, советам э, коммунистам из других стран. Э, и которые э, точно не, изъяв, не проявят большой любви к победившим товарищам э, левых взглядов. Тут ты прозвучал, что ну, значит от них мы будем избавляться, ничего не поделаешь, э, мешают. Далее следует вопрос, собравшихся, их может быть таких вот непонятливых до 25 миллионов человек. Ну и что следует ответ? Значит, 25 миллионов казним, нам-то что? И, как видите, то, что тогда многих даже шокировало и привело к тому, что, повторяю, все-таки у кого-то хватило ума, совести или чего-то с левыми движениями завязывать но самые упертые товарищи левых взглядов они никуда не делись более того они своего часа дожидались они знали что этот час к сожалению настанет и постепенно они все глубже и глубже проникали в демократическую партию и теперь, когда мы с вами видим, что вот эти вот самые демократические социалисты Америки, они на демпартию имеют влияние примерно такое же, как Моментум рассказывал на лейбористов в Британии, а Моментум практически левая организация и руководила действиями лейбористов и Корбина в последнее время, и они не скрывают того, что их идеал это... Корбин был, уже, к счастью, половина обвалилась, Корбин Сандерс, как Тэтчер Рейган и полное уничтожение наследия Тэтчера и Рейгана, соответственно. А, ну вот, в Британии сейчас они получили, а в Америке никуда не деваются. И влияние их, мы видим, настолько серьезное, что, если успеем сегодня к этому еще вернемся, так называемые, в кавычках, умеренные демократы вроде Байдена, ну, на самом деле уже мало и отличаются от Сандерса, Уоррен и, и же с ними. И это серьезный повод, конечно же, обеспокоиться, потому что нам много рассказывают, и вам, и нам здесь, кстати говоря, что есть вот эти вот ужасные белые супремассисты, которые устроят волну терактов и так далее, но мы видим только отдельных идиотов. А когда люди выходят на митинги, как вот сегодня в Вирджинии, то это и белые, и черные, и ведут они себя гораздо культурнее. Тоже, можете, это уже видео выкладывается, собирают за собой мусор, никого не трогают не нападают не орут не корчат рожи как это делают левые товарищи но как бы то ни было так пресса увлечена тем что стращает нас вот этими вот несуществующими белыми которые не только белые супремасисты что угроза терроризма левого она вот уже, она рядом с вами, я не хочу никого пугать и нагнетать, но все указывает на это. За внешностью дедушек Сандерса и Байдена и бабушек соответствующих, они уже подбираются, и что они могут сделать? Мне очень хочется надеяться, что полиция и все-таки те же самые ФБР и спецслужбы их пресекут, но пока нам рассказывают, что главные угрозы это супремасизм, белые ТД ТП опасность того, что после победы Трампа, на которую, конечно, мы все рассчитываем, будут волнения очень серьезные, она есть. И, повторяю, не хотелось бы мне звучать уж так апокалиптически, но таких Юриков их много. И в Демпартии они играют все более и более важную роль. И напоминаю, если они готовы были в 69-70 году уничтожить 25 миллионов соотечественников, я, например, не думаю, что сегодня их аппетиты поумерились. Ну вот несколько, да, такая мрачная нота Но я, пожалуй, все-таки на ней закончу Потому что эту опасность надо осознавать И передам слово Сергею, если Сергей что-то добавит И у вас есть все основания говорить о, о таких вещах Потому что, э, скажем, фраза В Америке этого не может быть никогда На самом деле не имеет э, под собой никаких оснований В Америке, так же, как и в любой другой стране Может быть все, что угодно Все, что угодно и придут к власти радикалы, и изменят законы, и наплюют на законы, наплюют на Конституцию. Леваки всегда относились к нашей Конституции, так сказать, как к живому организму, пытаясь переделать ее под сегодняшний день. Поэтому в Америке может произойти все, что угодно. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Очень важная тема и очень хороший анализ, в общем, полностью разделяю, поддерживаю. А в связи с этим я бы хотела спросить, вот некоторые себя позиционируют как независимые. На мой взгляд, независимые есть двух типов. Ну и там посередине тоже немножко. Но основное это те, которые малоинформированы и те, которые для... и те, для которых как бы принципы не важны, а важно денежка в кармане. Поэтому они сегодня красные, завтра белые и так далее. На самом деле, на мой взгляд, значит, каждый человек принадлежит... ну, в смысле выбираются люди от двух партий практически. И каждый из них Является, прежде всего, представителем той партии с определенной идеологией. Поэтому внутри, насколько там каждый из них отличается друг от друга, ну да, отличается. Поэтому на праймарис надо выбирать. Но принципиальная разница это между двумя партиями. Поэтому независимые это, на мой взгляд, в основном не а, беспринципные люди. Как Какой ваше мнение? Да, спасибо. спасибо. Я вам отвечу. Был такой замечательный философ, консервативный Ричард Уивер. Он, говоря вот о независимых так называемых центристах, сказал, можете представить человека, который едет по например, шоссе, по центральной разделительной линии? Я тоже нет. Вот центристы пытаются делать именно это. И, к сожалению, рискуют они не только собой, но и многими другими. Сейчас, увы, да и тогда, когда Уивер это писал, это 50-е годы. И сейчас независимость или такое расплывчатое понятие, как центризм, они, увы, не работают. И вот еще одно свидетельство тому, что может произойти все что угодно. Вот, скажем, в Вирджинии, в Ричмонде собирал, Ну, сейчас, оно сейчас проходит ралли такое сторонники второй поправки Конституции, поскольку Вирджиния попала в руки левакам стопроцентно, губернатор, генерал, прокурор, законодатели, все демократы, и начали принимать антиконституционные законы, ограничивающие права граждан на владение оружием губернатор объявил чрезвычайное положение не больше ни меньше вот так объявляется чрезвычайное положение если еще призывают гвардию вот тебе и пожалуйста вот тебе и тюрьма и лагеря и все что хочешь так что так что действительно вы абсолютно правы хорошо давайте попробуем а, поговорить у нас еще есть или нет давайте сделаем на перерыв послушаем рекламное объявление чтобы нам посреди слов не останавливаться после чего вернемся и продолжим Возвращаемся в программу час Ивана Денисова. Телефон в студии по-прежнему восемьсот сорок семь, четыре ноль-ноль, пять, два, ноль-ноль. И давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, я, я на секунду хочу напомнить вам один из, э, эпизод из фильма к э, Мариновки». Помните, когда попандобов? обратился к своему ну, там, герою из фильма и сказал, не кажется ли, ли тебе, что мы находимся в преддверии э, грандиозного шухера. Вчера выступил он по нашему радио нью-йоркскому, Алексей Орлов, наш, наш уважаемый, и он сообщил о том, что 20 губернаторов и законодателей местных штатов, демократических штатов, они намер... намереваются о том, чтобы выборщики, коллеги, коллеги выборщиков, они не голосовали за того кандидата, который выбрал, выиграл президентские значит, выборы от их штата, а за того кандидата, который наберет больше всего голосов по всем штатам, по всем Соединенным Штатам. И он опасается о том, что это приведет к к тому, что э, демократы любом, по-любому наберут большее количество голосов и никогда больше республиканский кандидат не сможет стать президентом. Как вы думаете, мы находимся в преддверии кончины республиканской партии и начала диктатуры пролетариата? Или все же еще, еще шанс есть у нас? Спасибо. Угу. Насколько я помню, это дело оно попадет в Верховный суд. Э, поэтому... Пока я бы все-таки от пессимизма воздержался, поскольку это абсолютно все противоречит Конституции. Да, я знаю, о чем вы говорите, и то, что там губернаторы пытаются переделать и в очередной раз убить коллегию выборщиков. Я очень надеюсь, что Верховный суд это пресечет, и даже некоторые судьи, возможно, либеральные, все-таки у них остаток какого-то здравого смысла должен сохраниться, потому что такое дело должно выигрываться 9-0-8-1, если Гинсберг не придет в сознание. Ну, а там посмотрим. Тогда давайте примем еще звонок. Добрый день. Здравствуйте. Я хочу вот своим экспириенсом, так сказать, поделиться. В 2018 году в октябре я была на многодневном семинаре, который проводила одна из ведущих э, газет Иллинойса. Э, и вот там, значит, один из редакторов, главных редакторов, сказал. Он, во-первых, очень стонал и, и э, э, все время удивлялся, как это могла Хиллари проиграть. Это ему было совершенно непонятно. Во-вторых, он значит, сказал, что, вообще-то говоря, это совершенно ненормально, когда огромные города а, по побережьям голосуют за одного кандидата, а решают, в конце концов, типа «реднеки», в, в, которые, в общем-то, ничего из себя не представляют. Это, этот вопрос надо решать кардинально. Вот сейчас они и решают этот вопрос. То есть они специально подкармливали вот эти вот города, такие как вот в частности Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и так далее, которым дают огромные гранты на нелегалов, например, и на, ну, на все, вы знаете на что. И, и в конечном счете, значит, они эти города, естественно, становятся демократические. и под а, а, управлением демократов десятилетиями, в конце концов, они превращаются в обузу для государства. Короче говоря, все то, что они делают, это революция 1917 года на американской земле. Только не кровавые пока что, а в основном в юридической плоскости. И поэтому многие, те, которые не понимают, что, что происходит, они, гла самое главное, не понимают, что на кону не просто даже экономика, а наша жизнь. А уж насчет экономики, столько, сколько сделал а, за три года Окей, наш президент, а, как они не понимают, что от хорошего хорошие не ищут. Спасибо. Спасибо, Мария. Ну, действительно. Спасибо вам. Ну, понятно, что вот отцы-основатели, они примерно от такого и пытались защититься, когда выстраивали систему э, коллегии выборщиков. А именно от возможного диктата большинства, но при этом, чтобы сохранялся такой баланс и интересы меньшинств тоже соблюдались. Но не ставились в главу, но соблюдались. И сейчас э, действительно демократы пытаются это уничтожить. Но надо от этого э, противостоять, естественно. И то, что президент и его команда назначают судей, э, их не так много, как нам бы хотелось, потому что, увы, периодически клинтоновский или обамовский назначенец выползает и опять рубит очередную инициативу. На прошлой неделе, вы знаете, указ... Э, Трампа был зарублен о том, что губернаторы могут отказываться принимать беженцев, при этом юристы некоторые даже пишут, что это решение судей вообще настолько противоречит всему, что губернаторы должны его игнорировать. Я такое тоже видел, вполне себе основательный юридический анализ. Но вот, тем не менее, это да, судьи, они должны сохранять свою серьезную роль. И тем более, что Уоррен тут на днях же нам сказал, что Трамп назначает только расистов, сексистов и гомофобов. А, ну, если это мы слышим от ворон, то слава богу, пусть и дальше таких назначает. Вообще, в свете вот этих постоянных нападок на Конституцию очень как-то мерзко и нелепо выглядит а, Нэнси Пелоси, которая говорит об, об импичменте, воздевая руки к небу и говорит о том, что мы наша святая обязанность защитить Конституцию. Вообще в устах демократов это звучит как, как... Я не знаю, что. Защитить. Да, я вам скажу еще. Я тут процитирую ситуацию у нас в стране, так как все знают о моем отношении к товарищу в Кремле, но когда я вижу, что некоторые граждане, которые у нас позиционируются как лидеры оппозиции, с восторгом в своих соцсетях и в блогах рассказывают о том, что в Америке демократы защищают Конституцию, то я понимаю, что оппозиция у нас обречена, потому что пока такие люди ее представляют, ничего хорошего не будет. Так, эмоциональное, но, увы, неизбежное замечание с моей стороны. Да. А, ну, вообще, по поводу того, что у вас происходит, наверное, надо будет посвятить этому отдельную тему. Чтобы разобраться, ну, видимо, да. Потому что мы, правда, на эту тему уже говорили, но я так до конца так и не понял, что же там происходит. Ну, если честно, тоже. Вот в чем проблема. Потому что то, что происходит у нас, это обычно мы видим только какую-то верхушку айсберга, а все уходит под коверные игры. Может, действительно, как-нибудь попробуем обсудить. Ну, и уж, коль скоро мы говорили о выборах предстоящих, может быть, есть смысл упомянуть о том, что Ильха Раман, Ильхан Амар. А встретить соперницу на выборах? Да, вообще очень интересный момент. Шелби замечательный автор, черный консерватор, он своих единомышленников называл диссидентами в квадрате. То есть, быть консерватором в общественно-культурной жизни Запада – это уже диссидент. А черный консерватор – понятно. Так вот, женщины, которые представляют меньшинство и при этом позиционируют себя или как консерваторы, или как э, просто республиканки, ну это получается уже, наверное, диссидентки в Кубе. Потому что вы знаете, как работает система. Появляется заведомая антисемитка, замотанная в тряпки как мумия, и начинает сыпать антисемитскими лозунгами, перемежая их, с тем, как она ненавидит Трампа, все, перед вами любимица средств массовой информации Линда Сарсу. А, появляется конгресс с какой-то фигней, простите, на голове а, и невнятным прошлым, какими-то там мутными семейными связями, и начинает рассказывать, как она не любит Америку и ненавидит Трампа, опять же ее облизывают, слепослюнявливают и так далее, и перед вами Ильхана Амар. Напротив, если мы видим женщину, которая рассказывает о своем прошлом и в исламских странах, откуда она сбежала, и требует обращать внимание на опасность исламской религии, я говорю про Айан Херсиали, например, то ее объявляют экстремисткой, ей запрещают выступать, к сожалению, и в Америке тоже. А пресса ищет там, что где-то у нее в каком-то месте там она слово не то сказала, какие-то несоответствия находят и так далее и тому подобное. А если мы видим Кэнди Совенс, замечательную чернокожую активистку, то тоже ее постоянно норовят обвинить в самых страшных прегрешениях. И зачастую даже когда она говорит правду, например, я вам рассказывал про то, что южная стратегия ⁇ это, в общем-то, выдумка то ее обвиняют в том, что она там сочиняет, выдумывает, приводит мнение экспертов, то есть левых же историков и так далее и тому подобное. И вот вам, пожалуйста, примеры самые последние. Не знаю, слышали вы или нет, есть такая женщина, как Масиха Алинижат, которая иранская диссидентка, живущая в Штатах. В свое время Обама отказал ей во встрече еще в девятом году. Помните, что в девятом году были волнения в Иране. Но она, вот, тем не менее, в конце концов, в, Иране, в Штатах обретается, и она сейчас одна из основных, ее, например, социальные сети, один из основных источников, по которым можно понять, что реально происходит в Иране. Волнение, почти большинство видео, которые мы видим, они на самом деле через нее к нам приходят. А, Али совершал, к тому же, два преступления в глазах левой общественности. Она, во-первых, объявила, что вот эти вот дурацкие, я уж ее на самом деле почти цитирую, хиджабы, когда их носят в знак якобы солидарности э, с женщинами Востока, то, по словам ее, я с ней согласен, это есть солидарность с угнетателями женщин, потому что хиджаб это и есть признак э, угнетения. И, естественно, левые тогда были в истерике, когда она их в это ткнула. И второе, Алинижат совершил еще более страшное преступление. Она, вот Обама с ней отказался встречаться, а Помпео встретился. И, понятное дело, ее сразу же обвинили в том, что она, разумеется, работает на Трампа, что все, что она делает, это никак не интересы женщин в мусульманском мире, а все вот козни 45-го президента и его команды. Uh, и поэтому uh, вот этот пример Ленижат был вам как приведен, как игнорирование. И то, что сейчас мы видим, когда вместо того, чтобы пытаться помочь иранцам, что делают действительно республиканцы и Трамп, uh, нам, демократы рассказывают о том, как бы возродить сделку Обамы, который есть спасение, по сути, своего иранского режима, то я не удивляюсь, что та же Аленижа в своем Твиттере пишет, демократы предали, отвернулись от иранского народа. Мы, правда, знаем, что демократы от американского-то отвернулись, и что иранцев там еще в девятом году кинули на произвол ислама. Но, тем не менее. Так вот, к чему был весь этот такой мой длинный пролог? Вот ситуация. Появляется в штате, да еще в штате вполне себе таком синим, откуда у нас кандидатка Клобучар Миннесота, появляется кандидатка возможно, она еще должна праймерис выиграть, в конгресс, в палату представителей, которая беженка и мусульманка, более того. Казалось бы, где радость прессы? где рассказы о том, как она всего добилась сама, и где примеры э, того, что ее мы видим на каждом шагу во всех передачах. Нет такого. Почему? А потому что далее Али Акиди, как ее зовут, она республиканка. И она собирается идти в Конгресс не просто так, э, а для того, чтобы выкинуть оттуда Ильхан Амар. То есть, она открытым текстом говорит, что э, она, а Киди, э, ее родители вывезли из Ирака еще Хусейновского, и что она никакая не э, считает себя не беженкой из Ирака, а американкой. Э, все прошлое, что было связано с Ближним Востоком, для нее это прошлое. Она патриотка своей страны, она уважает то, что делает президент, она видит в таких людях, как Ильхан Амар, врагов Америки, которые ставят под угрозу безопасность штатов, которые проповедуют антисемитизм. Али Акиди, кстати, судя по тому, что... но ну, она больше об арабском мире, как журналистка рассказывает. Но судя по тому, что я видел, я специально проверял, вроде бы к Израилю это для меня важно, вы знаете. К Израилю у нее отношение вполне дружелюбное, более того, вот сейчас в Твиттере она постоянно пишет о важности помощи Израилю и контактов с Израилем. Поэтому, естественно, левые и мейнстримные средства массовой информации, они ее игнорируют. К счастью, мы с вами видим, что на Fox News и на э, консервативных э, каналах в консервативных СМИ ее начинают все больше и больше раскручивать. Я не знаю, будет ли этого достаточно для Миннесоты, но в принципе это показатель, показатель хороший. Я, с одной стороны, понимаю, что вообще, когда из Миннесоты идут почему-то в конгресс мусульмане в таком количестве, то это несколько напрягает на самом деле. Но и кем окажется Алякиди в Конгрессе, мы, конечно, не можем с вами предугадать. Но, с другой стороны, столкновение представительницы, все-таки адекватных мусульман, которые просто хотят, Америку любят и хотят, чтобы их оставили в покое, и все свои религиозные дела оставляют дома, а если вы ее посмотрите, ну, вполне себе европейская женщина со светлыми волосами, никакой дрянью голову не заматывает, бурку и какой-то там костюм пчеловода на себе не носит, и никак свою веру в глаза окружающим не тычет. И такие люди, ну, наверное, они все-таки должны иметь представительство. Более того, если мы все-таки увидим их столкновение... Самар и Алякиде, то это тоже будет показатель, потому что представители мусульманской общины, они увидят, что любить Америку, оставить свое мусульманское прошлое дома или в той стране, откуда они приехали, это оправдано, Потому что, да, Америка готова принимать всех, но Америка ждет от любых приезжих патриотизма и то, что все эти приезжие... Они будут чтить Америку, американскую конституцию, американские законы, которые, как к ним не относиться, они, конечно же, иудео христианские. И хотя они с уважением относятся к любой религии, но подразумевают, что раз вы в Америке, то все-таки потрудитесь себя вести так, как от этого требуют американские традиции. Вас, да, никто трогать не будет, заставлять менять веру тоже, но веру свою, повторяю, оставьте у себя дома или вообще в своем прошлом. А Ля вот представляет как раз таких людей. Если она побеждает, и такие люди, не только даже из мусульманской общины, а из многих других, чувствуют, что позиция консерватизма, позиция того, что любви к Америке, и уважение к американской традиции она м, приносит успех в обществе американском то это будет действительно серьезная победа и очень может быть что э, такие истерички и идиотки как Тлаип э, Амар и еже с ними они э, в конце концов э, будут вытеснены Естественно, это уже очень оптимистичный прогноз с моей стороны, но вы сами знаете, в политике успех он всегда влечет за собой такую цепную реакцию. Побеждает Кортес, лезут социалисты, пользуется успехом Сандерс, лезут они, пользуется успехом Тлаип и Омар подобная им публика, но побеждает Трамп, пользуется успехом Десантис, мы видим, и то же самое, если победит даже на таком не самом высоком уровне Аля то, возможно, это тоже произведет некий эффект, и оголтелые исламисты, они будут постепенно вытеснены. Да, повторяю, это может быть слишком оптимистично, но мне хочется в это верить. Хотя, еще раз повторяю, конечно же, от осторожности в отношении Алякиди тоже должна быть... В любом случае, тут уж не извините, считайте меня каким угодно исламофобом, но вы понимаете, о чем я говорю, я думаю. Здесь я, пожалуй, при... да, умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Примем звонок, добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, я видела информацию о том, что в 2018 году на промежуточных выборах в основ... очень многие мусульмане победили на штатном на штатных уровнях. И потом, значит, на YouTube я нашла такой вот ролик. Значит, одна из конгрессменов штатных, не помню какой штат, она выступала на заседании, на каком-то собрании или съезде, где были и, и мусульмане, и не только мусульмане, я так думаю, что левые, и она громко вслух сказала, что мы пришли в эту страну не для того, чтобы э, э, ислам был равен э, э, другим религиям, а для того, чтобы доминировать здесь. И, и в этой стране очень много потенциальных, так сказать, будущих мусульман. Поэтому мы должны действовать мудро, и мы должны работать над тем, чтобы как можно больше американцев перешли в нашу веру. То есть у них задача, и эта задача вообще поставлена была не вот а, в этом году, а, не, не в 2018 году, а еще в, в 90-е годы, во, во времена Клинтона. То же самое было значит, в чартере вот этого CAIR, этой организации, Мария, спасибо а, большое. Да. Время поджимает. У нас еще, мне хотелось бы услышать комментарии Ивана по поводу прошедших демократических дебатов, а времени осталось буквально пять минут. Да, и поэтому я очень быстро. Самые... Дебаты, конечно, все более и более удручающие, если такое вообще возможно. Как, знаете, есть в русском языке такое в последнее время популярная шутка. Думали, что это дно, но тут снизу постучали. Вот то же самое. Я бы, так как времени мало, остановился бы, наверное, на двух пунктах. Да, не, на трех. Первый я уже озвучил. Это то, что пока в Иране происходят беспорядки, и надо бы пытаться... Не знаю, конечно, что будет дальше, но пытаться все равно надо. От нынешнего режима избавиться. Нам все говорили, и Бутиджи, с ним, что нет, нужна эта сделка снова, нужно в нее возвращаться и так далее и тому подобное. Естественно, опять нам припомнили это злосчастное изменение климата. Хотя только сегодня я выложил у себя на Фейсбуке видео Австралики Петты Кредлин, весьма и весьма умные женщины, где она объясняет, что... Вся это, все пожары в Австралии не имеют никакого отношения к э, изменениям климата. Посмотрите, если что. Можете найти на Скайниус Австралия. Но, естественно, демократы нет. Это вот изменение климата, поэтому зеленые, этот новый курс, налоги и все такое и тому подобное. Полное игнорирование. А, Байден и же с ним рассказывают нам, что Трамп, оказывается, ослабил санкции против Северной Кореи. А, даже левый, Некоторые эти факт-чекеры пишут, что неправда это. Трамп встречался действительно с Кимом и даже отменил учение, хотя там их можно в любой момент вернуть. Но санкции только усилены. Байден опять нам рассказывает, что надо усиливать отношения с Южной Кореей и Японией. В Южной Корее и Японии недавно был опубликован опрос, где Трампа больше любят в Европе и в Азии. В Японии и Южной Корее Трампа гораздо более высокий рейтинг, чем во Франции и в Германии. Во Франции и в Германии у Путина более высокий рейтинг, чем у Трампа. А тем не менее, Т Байден нам что-то такое рассказывает. Ну и, конечно же, было совершенно фееричное начало... Когда, пытались, когда вся эта публика обвиняла друг друга в том, как они себя вели во время войны в Ираке, а потом Трамп их загнал в такой вообще угол, что им надо с одной стороны себя подавать изоляционистами и изображать из себя старую эту, левую песню, что Америка виновата во всем и надо отовсюду уходить. А с другой стороны, им надо объяснить, что Трамп якобы сделал Америку бессильной, слабой и так далее и тому подобное. И наблюдать за этими их ухищрениями, что вот э, Трамп сделал все не так, но ну, мы бы сделали то же самое на самом деле. То есть, оттуда бы войска вывели, а оттуда бы не вывели, там бы оставили какие-то особые, там бы их не оставили, ну практически то самое, что э, Трамп и делал то все это выглядело весьма и весьма смехотворно и когда тот же самый сандр заливался соловьем какой замечательный его демократический социализм то в свете того что я назвал а именно про изменение климата и австралию они упоминали вранье про отношения с, с азиатскими союзниками вранье про войну тоже вранье. Байден себя выставлял чуть ли не э, тем, кто там противостоял боевым действиям с самого начала. Опять даже левые пишут, что он до пятого года был всегда поддерживал эту войну в Ираке. Э, Сандерс э, тоже ведь голосовал за эти вот, э, полномочия президента военные первого года. Хотя ну, он хоть признался в этом. Но тоже себя позиционирует э, борцом за мир и так далее. В общем, помните, я вам в прошлый раз рассказывал про книгу Скрутона, которая называлась ⁇ Дураки, мошенники и смутьяны, поджигатели ⁇ Вот то же самое про эти дебаты можно сказать, только я бы еще добавил лжецы. Ну вот, думаю, кратко, но все, что я хотел, я все-таки успел сказать про эти дебаты. Иван, огромное спасибо. И... Если будет возможность разобраться в том, что происходит в России, изменения какие грядут. Попытайтесь, если будет. Попробуем. Попробуем. Да, Это и... мое домашнее задание. Да, спасибо огромное. До следующей встречи. Спасибо вам.